моё и жена музыканта твою мать оцените привет. макияж мой. оцените мой макияж эго эго задело на, заре. на заре. всем привет неужели гитара и неужели легендарное возвращение раиля в русскую чат рулетку здесь больше года не снимал поэтому давайте поставим лайк в честь данного события пообщаемся с россиянами, поиграем, попоем русские песни Поэтому не забудьте написать приятный комментарий в качестве поддержки Занавесил фон, стеллаж, он очень яркий, отвлекает внимание И люди думают, что я блогер А что, идея? Кстати, в моем телеграм-канале вы найдете mp3 всех песен, которые я исполняю в чат-рулетки Сможете скачать, поставить на звонок И плюс я еще там разыгрываю две гитары-крафтер Поэтому переходите по ссылке на экране или сканируйте QR-код Участвуйте, приятного просмотра! Привет. Я тебя слушаю. Да? Прикольно. А где? Ну, тут слушаю. А, тебе спеть? Ну да, давай только то, что я скажу. Давай, попробуем. Давай оригинально, б***ь, ку Цоя. Цоя? Да, но если ты хочешь посложнее, можно Алью. Ну, смотри, я могу сыграть, ну не просто там типа аккорды, а прям поиграть мелодию, а это уже сложнее. Петь ты не умеешь, да? Умею, смотри, сейчас. Песен еще не написанных сколько, скажи. Пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Второй человек тебе говорит, давай ты будешь моим мужем, там предлагаю тебе руку сердце, сердца, но это великолепно, потому что это переиграно, то есть ты не именно Цой играешь, а переигрываешь да. по-своему, поэтому да. это круто. Это Спасибо, ты хочешь и... предложить мне стать моей женой? <связь> Просто потому что ты поешь. Даже если ты типа, про внешность, про то, что у тебя нормальные руки, и ты не жирный, а. и про то, что ты умный и все такое. Просто говорить о том, что ты умеешь играть, потому что э, всю жизнь я училась творчеству и пыталась хотя бы на каком-то инструменте научиться играть. Это не всем дано. Мне это не дано, я не понимаю. Поэтому, типа, отдала. Ты пробовала, да? Да, но мне не получилось. И когда, знаешь, я всю жизнь жила, и недавно мой отец сказал, ты что, поешь? Я говорю, ну да, я пробую петь, мне нравится. А. Я говорю, ты поешь? Никогда не поешь. Я а, больше не Ну это просто. жестко. Да, и да этого... А давай я скажу, чтобы ты пела, и ты будешь петь. Нет, я не буду петь. Ну, Нет, честно, ну в смысле честно... не сейчас, но чтобы ты продолжал, потому что я много людей встречал, которые вот так замкнулись в себе благодаря тому, что, типа, родственники или друзья говорили, что тебе не стоит заниматься этим. Но этим стоит заниматься. У меня действительно нет таланта, я не умею петь, я не знаю, ноты, аккорды, все такое. Просто, типа, мне это нравится петь. Но не сейчас, может быть, когда-нибудь не сейчас. То есть здесь мы встретимся через год, и ты уже будешь петь. Ребят, сегодня я сижу в русской чат-рулетке, но чаще всего в иностранный, как вы знаете. И вы тоже могли бы там проводить время, общаться с иностранцами из разных стран, если бы знали язык. Не знаю, почему вы до сих пор не изучили английский, хотя для этого есть все возможности, различные уроки, курсы, школы, например, такая, как Wall Street English, которую я рекомендую и вам. Wall Street English — это крупнейшая международная школа с 50-летней, между прочим, историей и опытом преподавания, которая славится своей уникальной смешанной методикой изучения английского языка. На протяжении всего курса вас поддерживает персональный наставник и целая команда специалистов. Это очень приятно, когда есть помощники если нужно задать какие-то вопросы или что-то непонятное и плюс ко всему это не абы-кто Савито или самоучки какие-то это профессионалы квалифицированные специалисты с корочкой ребята помогут сделать весь процесс обучения максимально комфортным интересным и интерактивным чтобы не было как в школе знаете занудные уроки без конца зубрежка тут компьютер как мы любим или телефон где все понятно все видно Классно. И еще Wall Street English предоставляет финансовую гарантию результата и диплом международного образца, который подтверждает ваш уровень владения английским языком. Обучение проходит в формате онлайн и максимально гибкий график, который вы можете составить самостоятельно. Записаться на уроки в течение 22 часов в сутки. Ребята, только в мае. И только для вас я пробил 40% скидку на обучение по промокоду хижина. Поэтому переходите по ссылке в описании и начинайте изучать английский вместе с Wall Street English. Оцените Привет. макияж мой. Великолепен. Спасибо. Оценил. Только накрасил, что ли? Нет, не только. По десятибальном шкале надо. Ну давай, чтобы стремиться еще к большей красоте. Девять пусть будет. Давай. Пока. Нормально? Давай, дур. Оцените мой макияж. Мой мак-а. Hello. Hello. I know you. I know you. <laughs> How? Do you know me? Я смотрел это видео. В Я смотрел твои видео. <laughs> Ты что тут делаешь? Я вообще практикую английский здесь. Ну, это бывает не так часто, потому что не так часто попадаются. Ну, нормальные собеседники, с которыми можно поговорить, но все таки иногда бывает, да, иногда бывает. Бывает. А ты из России, да? Я из Москвы, да. Я знаю, что угу. ты из Казани, да? Да, смотри-ка, помнишь? Я смотрела очень много твоих видео. Я, кстати, знаешь, когда я писала, я не знаю, может быть, ты тоже этим пользуешься, что вот здесь вот, когда ты заходишь на главную страницу, можно да. внизу написать э, интересы. Я написала музык, да. э, и вот когда я писала, я подумала, что ты мне можешь попасть, но я... Так я думаю, да нет, ну из а, И людей... так и случилось, мысли материально, считай. <связывается> да, из стольких людей ты меня попался, так я такая думаю, боже, нет. <связывается> а, блин. Не, можно тренить английский, мне тоже нравится здесь это делать. Ну да, я очень часто видела, что ты прям нормально так разговариваешь. А ты для чего учишь? Я учу, потому что это мое как бы мое направление. Я, вот, То есть я юрист, и понятное дело, что я буду знать право в целом и как бы его отрасли, но направление у меня международное, и плюс у меня два Ой. языка, английский и немецкий. Английский нужен, но немецкий, это же... Это откры... Не получается? Нет, наоборот. Легче, что ли? Э, ну, как объяснить? Он сложнее, грамматически но... структура сложнее, то есть там, ну, в английском там ты и ты, а там в много. немецком du, дих, di, dir, sie, ihnen, ага. ну, то есть очень много. Вот, но он настолько логичный, что там, ну, все понятно. То есть а -а -а. уже я закрываю глаза на то, что он сложнее, он на самом деле очень богатый. Может быть, не такой богатый, как русский. Вот, но он все равно богаче, чем ан английский вообще. Знаешь, как э, какой-то. Английский это как какой-то тинейджер, а, э, английский это как, не знаю, дедушка-мудрец. А, даже так. Да. И поэтому у меня даже есть. Ага, духаст. Духаст-стресть. А ты что обычно слушаешь? Я слушаю любую музыку. Ну, я тебя могу спеть, раз уж встретились. Да, давай. Я буду очень рада. Ну, а что ты хочешь? Например, на заре или что-нибудь такое? На заре. Да? Блин, а ты, оказывается, поешь? Даже в нотки попадаешь? Классно? Ну, давай ее. Давай, давай. Yeah! Спасибо. Кайф, кайф Люблю победу Вот, на самом деле У тебя очень хорошо, как мне кажется Получается петь Ну, понятное дело, что свои песни Вот, но мне нравится Еще на английском тоже Она не слишком прекрасна Но я подумала о том, что я фанат Арии поэтому на 100% фанат Я не знаю, сколько знаешь ты Арию Но я хотела по одну песню Которая моя самая любимая песня Но не знаю, сможешь ли ты ее сыграть Какая? Вот, Ну-ка. Эм... <смех> какая? <смех> Сейчас мы вспомним, какая. Потерянный рай. <смех> Безпечный ангел. <смех> Я <смех> свободен. Про чувака, который... Ну да, беспечный ангел, да? а <смех> <смех> <смех> <смех> Ну давай попробуем, она тяжелая, высоко поется Ну, надеюсь, получится Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь Любит праздники и громкий смех Пыль, дорог и ветра свист Перетящий летящий вдаль вдаль... среди нас, ты летящий вдаль, Беспечный ангел. Да, как, да, ну, как думаете, но вообще, Я не знаю, ты так поешь, как будто я видео включила, и там что-то они поют, потому что у тебя очень голос прям такой, под такие песни. Вот, очень круто, я сейчас сердце снуй. Спасибо, так, нет. Ты, ты поешь, хочешь подпевать. Потому что это песни, которые ты знаешь, и потому что ты поешь прям. Не знаю, как да. мелодично. Круто, это круто. Я да, я говорю, стримеры есть тут, но это не мало, малоизвестный. Угу, ну да. Я, и как бы, видел знаменитых, которые сидят в чат рулетки, но я ни разу на них не попадал. Mm, ну, бывает, да. На самом деле, очень классно поболтали. Я не знаю, сколько минут. 40. Это круто, потому что единственный человек, с которым я проболтала, и что-то полезное, полезное. Привет. Не слышно? Ну, приятно. Как дела? Нормально. Нормально. Я тут песни пою, есть что-нибудь, что желаешь послушать? Нет. Окей. Хижина музыканта! Хижина yes, музыканта, твою мать! Это ты! Это ты! Еще один дедпул? Да, для тебя, я? А, мистер Пал. Вот, кстати, тебе. Тебе, тебе. Блин, просто, просто красавчик, сыграй, пожалуйста, что-нибудь, умоляю тебя. Что ты хочешь, что ты любишь? Давай на твой вкус. Пожалуйста. Окей, давай вот такое. Грохочет гром, сверкает молния в ночи Она на холме стоит безумец и кричит Сейчас поймаю тебя в сумку И сверкать ты будешь ней Мне да так чтоб стала ты моей То парень к лесу мчится, то пуля, то кручу Все поймать стремится просто красавчик, серьезно тебе говорю, вот просто лютый, вот прям вот <laughs> просто... Спасибо, спасибо. <laughs> просто правда очень-очень красиво, просто блин, у меня Ты уже ведешь канал? А, да-да-да, да-да-да, есть канал. Озвучки да. делаешь? А, да, делаю озвучки. Давай скажи пока ну, при наряде что-нибудь. А, ну, ну, типа, я не знаю, тот же самый голос Дэдпола, допустим. Типа, счастье что-нибудь такое. Они сняли с меня всю одежду, я в трусах теперь гоняю. Капец, да как так? Типа, вот он самый голос Дэдпула. Да, и ты общаешься в чат рулетки этим голосом. Ну, как бы не только этим. Допустим, вот он, дикторский голос, типа... Сейчас, Хори, а ты знаешь, о чем они? Это было когда-то между нами. Буквально с тобой. Я был когда-то один. Это как будто из мультика какого-то? Ну, это из аниме, так скажем. Блин, я... Подожди, я сейчас даже маску сниму. Это просто... Это это Это нечто. О, о, здорово. Дорого, о, здорово. это просто нечто, серьезно, здорово. <laughs> не, ну это э. реально, это просто, вот, просто хижина музыканта. Вот, блин, капец. Спасибо, я даже не ожидал спасибо. тебя встретить здесь, вообще тупо не ожидал. Да я тут год не сидел, честно тебе скажу, я же в иностранно сижу. Капец, блин, вот это просто, реально, не ожидал встретить, правда. Вот просто для твоей аудитории, вот. Прям просто Сердечка кайф, <laughs> спасибо. Просто... Как кстати, канал это... называется, кстати? А, необычный голос называется канал, необычный голос просто. А, необычный голос. Блин, ну это реально, я просто тупо не ожидал, просто смотрю хижина музыканта, я такой, что? Серьезно? Ты и на гармушке играл, я видел, и вообще прямо, типа, я не знаю, сори, конечно, ну типа, то, что я так говорю, у меня просто эмоции, типа, я тебя встретил, у меня эмоции просто не Да, это же здорово, эмоции, мне приятно. у меня рука трясется, типа, я на чём? музыканта, да блин, офигеть, вот правда, это вообще классно. Спасибо. Ты тоже крутой, классно пародируешь. Мне кажется, у тебя все получится. Новый канал открыть. Ребят, на этом все. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, чья реакция вам понравилась больше всего. И не забудьте поставить лайк. Участвуйте в розыгрыше двух гитар-крафтер в моем телеграм-канале. Там же сможете скачать все песни, которые я исполнял в чат рулетки И, ребята, одна просьба под конец. У меня вышел новый трек. "Последний метро называется. Давайте послушаем по ссылке на экране. Песня доступна на всех музыкальных площадках. Яндекс, ВК, Apple Music, Spotify. Слушайте, где удобно. Всем пока, увидимся